Ты сегодня мне принес не букет из залых роз, а коробку деревянную. Я от жадности твоей съела все, что было в ней, от тебя закрывшись ванную. Нужно писать на коробке. Так, Сахматы! Так, Спасибо тебе большое! релеку такой понравилось! Ты вошла, словно вену игла. Ты одна здесь такая, и в этом все дело. Ты юна, ты умна, ты желаний полна, и упруг твой дырьер, и плечо твое спело. Кто рядом пристроился Не полон И тупой, как полено И жадный к тому же Но все же корон И в тебя он влюблен А для прочего есть Мужики без мужа Пойдешь направо Пойдешь налево Все просто фигуры, а ты королева Но всю длится игра И в какой-нибудь ход Ты увидишь ее. Все идет, как ни странно, вперед Как ни странно, цела, как ни странно, успешно И король твой уже и далек, и закрыт И все чаще подальше тебя посылает и один из ходов В интересах игры На коня и слона Он тебя променяет Все, дружок, это просто игра. Здесь победы смешны, театральной печали. Поднимись, улыбнись, и корону поправь, все дойдет до конца. И начнется сначала. Пойдешь направо, Пойдешь налево, Все просто фигуры, А ты королева. Пойдешь направо, Пойдешь налево, все просто фигуры, а ты королев